Всем привет! Недавно в ATAS появился коннектор к платформе MT5. Мы знаем, что многие его ждали для подключения своих торговых счетов. В этом видео мы покажем, как настроить платформу и создать подключение в ATAS. Для использования данного соединения необходимо чтобы у вас на компьютере уже была запущена платформа MetaTrader 5 с подключенным торговым счетом и котировками. Сначала нам нужно настроить платформу MT5. В верхней панели заходим в меню «Файл» и открываем каталог данных. В открывшемся окне переходим в папку «Experts» и в нее копируем файлы oftx 5 и «oft.mt5.dll» из папки, которую вы видите на экране. Как правило, путь по умолчанию следующий. диск C Program Files x86 Atas Platform. Далее в верхнем меню выбираем сервис, настройки, в открывшемся окне выбираем вкладку советники и разрешаем автоматическую торговлю и импорт DLL. После этого перезапускаем платформу MT5. В навигаторе находим советник с именем OFT, кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем присоединить графику, либо можно просто перетянуть его мышкой на любой открытый график. После добавления перейдите в настройки советника OFT и во вкладке «Входные параметры» убедитесь, что путь к платформе в выделенной строке прописан такой же, как путь к папке, в которой на вашем компьютере установлен ATAS. Еще проверьте, установлена ли галочка «Разрешить изменение настроек сигналов» во вкладке «Общие». Настройка МТ5 закончена и мы можем перейти к созданию подключения в главном окне ATAS. Заходим в «Подключение». Нажимаем в левом нижнем углу «Добавить», в списке выбираем подключение MT5. Оно доступно как в вкладке «Российский рынок» для торговли на Moex, так и во вкладке «Американские и европейские рынки». Для удобства мы продублировали это подключение сразу в двух местах. Обратите внимание, что OCO ордера для подключения MT5 эмулируются локально на вашем компьютере. Это значит, что платформа должна быть подключена к вашему брокеру для правильного функционирования OCO ордеров. Если вы будете отключены и один из OCO ордеров будет исполнен, остальные ордера данной группы не будут отменены. Если вы согласны с этими условиями, подтверждаете соглашение и далее попадаете в окно настроек подключения. Выбирайте брокера из списка доступных. Адрес и порт подключения к MT5 для запуска платформ на одном ПК менять не нужно. После настройки подключения появится отдельной строкой в окне подключений. Здесь вы можете установить галочку и получать котировки непосредственно из терминала MT5. Если галочка снята, котировки поступать в АТАС не будут. Обязательно убедитесь, что для каждого рынка у вас выбран один поставщик котировок. Если у вас создано несколько разных подключений, предоставляющих DataFit к одним и тем же рынкам и инструментам, галочка должна быть установлена только на одном из них, иначе котировки будут дублироваться и искажать реальную картину на графике. Также устанавливайте автоподключение, если это необходимо. Теперь все готово к использованию. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.